Всем привет! Студейка в эфире, и сегодня мы поговорим об экранировке электрогитары. Почему фонят электрогитары? Как справиться с этой проблемой? И существуют ли другие причины шумов и наводок? Обо всем этом разберемся в настоящем видео. Такая проблема встает перед каждым шестиструнным самураем рок. И я, как человек, использующий почти тележку, ну или без малого вагон студийного оборудования при записи, конечно же, всегда сталкиваюсь с этой проблемой. Добавление к цепи педалей эффектов, преампа и других приблуд только добавляет к общему звучанию шипение, либо помех. Конечно же, первым делом подозрение падает на электрогитару и звукосниматели, ведь синглы сами по себе фонят. Однако, гитара является лишь частичной проблемой. Откуда шум? Фон, шум, наводки и помехи бывают нескольких видов. Первое. Шумы от педалей и шумящих эффектов, таких как перегрузы, фузы, квакушки, фейзеры и даже тремоло. Проблема решается наличием шумодава в педалборде. Второе. Проблемы, связанные с блоком питания. Третье. Шумы от заземления, вернее от его отсутствия. Четвертое. Собственно шумы от гитары. Просто оверсдист выключен. Гитара шумит. Отсутствие проблем во всей цепи и по всем параметрам обеспечивают качественное звучание без помех. Заземление и правильное питание – вопросы легко решаемые. Чтобы блок питания не шумел, желательно, чтобы его мощность была не менее 1 А на выходе. Ну, или даже выше. Цифровые, например, боссовские, и аналоговые трубойпасные педали желательно питать отдельно. И опыты показывают, что это часто помогает, хотя я заземлил все и вся, так что у меня эта проблема просто исчезла, по крайней мере в доме. Заземление – неотъемлемая часть цепи питания. Часто на выступлениях можно столкнуться с проблемой отсутствия заземления, хотя опытный звукач и не такое должен уметь решать. Заземление в студийных условиях также задача немаловажная. В моей советской берлоге, построенной в последний год жизни вождя всех пролетариатов Брежнева, алюминиевая двужильная проводка, конечно, без земли. Да, да. Собственно, землю я пустил, ободрав напильником слой краски с батареей и пустив желто-зеленый проводок на полтора квадрата к металлическим частям комбика и аудиокарты. Это помогло и теперь лишние электроны имеют путь к сливному каналу, ведущему к самому ядру планет. Шутка. Ну конечно же любой опытный электрик скажет мне, что я сделал просто фуфло. Хотя фуфло работает. Когда шумит гитара? Внимание! Провод или беспроводной датчик это тоже часть твоей гитары. Он не должен замыкать конечники должны быть качественными, и в этом вопросе лучше не скупиться. Головка конечников не должна крутиться. Ежедневно я использую исключительно провода марок Noitrick, Rockboard, EBS и Cordial. И после заданного стандарта любой дешевый провод при сравнении ощутимо портит звук. Фон, который гитара способна издавать сама по себе, подключенная в обычный комбик, без педалей, никак не зависит от ее цены. Олдовые дорогие Fender шумят как дьяволы пола не имеет такой проблемы, так как конструкция звукоснимателя типа хамбакер исключает появление фонов и помех. Однако и стратокастеровской стеклистости здесь не получить. Фон – проблема не только стратов и телекастеров, но также и бас-гитар. Многие алды и палеофермачи утверждают, что экранировка гитары ничего не дает. Другие считают ее неотъемлемой частью звучания. Я отношусь к той части задротов, которая считает экранировку обязательной. Почему? Основные причины – желание извлечь максимально качественный и чистый звук при записи, а также возможность обезопасить себя от фонов во время выступления в клубных, полевых и любых других экстремальных условиях. Какие бывают виды экранировки? Первое, самое распространенное – алюминий. Вопросом экранировки электрогитар я занялся давненько и несколько лет назад сделал экранировку своей бас-гитары из алюминиевой самоклеящейся и тем не менее толстой фольги. В итоге я остался доволен результатом процентов на 70-80, так как полностью эта проблема не решала, хотя речь идет о дешевой Yamaha RBX 170, так что дело и во многом другом. Второе. Графит. Другой вариант экранировки достаточно замороченный для реализации, так как здесь необходимо использовать Графитовый лак, который надо наносить несколько раз, причем каждый раз слой должен сохнуть не менее сотых. Практически все производители делают сегодня минимальную графитную экранировку в своих инструментах, дополняя со фольгой приклеенные с обратной стороны пегарда. если речь идет о стратах. Есть мнение, что графитная экранировка замыливает звук после ее установки. Срезаются верхние частоты в звучании инструмента. На канале Тюбейкин Максим я нашел подробное сравнение различных видов экранировки и его рассуждения по данному вопросу. Ссылочку на видео я оставлю в описании. Судя, мне попал в ручки Вашборд метольного вида с перевернутым грифом, флоу дрозиком и добротной графитовой экранировкой. Замыливает ли она звучание гитары? Хрен знает. Другой инструмент иное настроение, отдельный сеттинг. Не заметил, но экранировка в целом работает. И наконец, третья медь. Пустарный медь. Последний вариант экранировки заключается в использовании медной фольги. Она обладает отличными кондуктивными, ну или электропроводящими свойствами, да и предварительные звуковые тесты показывают, что исходное качество звучания даже несколько улучшается. Наконец, есть в меди какое-то алхимическое благородство, понимаете? Именно последний описанный вид медной экранировки я решил применить на своем Gavna Squire Bullet. Это самая бюджетная линейка от производителя, хотя палка досталась мне с некоторой кастомизацией и в отличном состоянии. Но где взять медную самоклеящуюся фольгу? Она недоступна в местных магазинах, так что ее можно заказать только на Алиэкспресс или June, где она будет стоить относительно недорого, однако подсылку придется подождать. Как я экранировал Сквайер? Несколько слов о нашем сегодняшнем пациенте. Палка Square Bullet с тайландской кошечкой на пятке, белого цвета, система ССХ с отсечкой. В роли бриджева хамбакера выступил не родной Билл Лоуренс, стоит как вся эта палка, скорее всего. Остальные датчики, родные синглы, машинка, гриф, колки, все максимально бюджетное, однако в целом вполне работоспособное. Помимо экранировки, я решил прокачать электронику, предварительно заказав на Томане дополнительные детали на замену исключительно германско-американского производства. Вход для джека Switchcraft, 5-позиционный переключатель Шалер, под на 500 кОм от DeMarzo и, конечно же, новый нековый сингл от тех же DeMarzo, модель Heavy Blues 2. Вскрыв пациента, я обнаружил под гардом тихий ужас, запутанный в проводах. И здесь, первым делом, сразу же нашли послание от Это тут А вот тут есть какое-то обозначение. Ну короче, сейчас будем разбирать. Также пришлось помучиться со снятием старой говнографитовой травнировки с завода. После зачистки наношу фольгу. Предварительно проверяю все по шаблону, стараясь сделать минимальный нахлесты. как оно все выглядит. Где-то уже стенку даже прочемчание Стыки между фрагментами медной фольги я пропаял оловом. Возможно, не совсем аккуратно, но есть, что есть. Three days later. Электронную схему я тоже максимально упростил. Никаких отсечек и ручек тона. Одна ручка громкости, которая находится ниже и не мешает при игре palm как в классических стратах. Убавить или накрутить тон можно и педалью эффекта. Немного помучившись с установкой новых запчастей, в итоге мне удалось собрать прокачанную версию моей гитары. Осталось лишь натянуть струны и посмотреть, как все зазвучало по-новому. Дополнительные фичи. Крышки родных звукоснимателей белого цвета, поэтому, чтобы попасть в помпе Гарда, я решил их перекрасить черным акриловым баллончиком. Сучка ты, крашена. Почему же крашена? Это мой натуральный цвет. На Олежке в качестве дополнительной фичи я также заказал Телекастеровскую крутилку Типа кошачий глаз На кошечке что сзади Я рядом выгравировал слово Mojiz В конец в Момент облизывания палки Ура товарищ! Экранировка дала отличный результат Гитара теперь звучит чисто Не заводится при использовании Перегрузов и дисторшенов Да и вообще Обновленная электроника Также придает уверенность в инструменте Возможно 500 килоомный потенциометр слишком много для страта, хотя мне такое звучание вполне подходит. В другой момент тугой ход переключателя Шаллер. Возможно это такая фишка, что позволяет жестко зафиксировать положение, хотя по мне так это брак. В целом я остался доволен результатом и кажется понял что ты еще в вопросе экранировки гитар. Надеюсь вы тоже. Всем удачи! А в конце несколько джамовых минут, чтобы насладиться музыкой и обновленным инструментом.